Упади! Вот упал молодец. 3-2-1. Доброго утра дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл. и Эффесер! Всем привет! Сегодня мы играем в умопомрачительную игрушку. Страдания да. и жизнь. Human flat fall. Да. Давай, давай, победим. Выпьем подожди, рюмку. Чьео? Эй, че это я прозрачный? Да, все, все, я тебя схватил уже. Прощайся с жизнью. Пенек. Подожди, подожди, Пойдем. подожди. А, а я что, выпрыгнуть а? не О. могу даже? Эй, сейчас э, выпрыгиваешь. Здрасте. Э! О, достижение не туда бежать. Э, встань. Встань, так иди. встань же. Встань, и иди, а серьезно. Ой. Ты ой. меня прижал. Сегодня будет день. Ой, господи, какой кошмар. Два алкаша. Ладно, все, пошли. Пошли. Так, что нам надо сделать? Я надо пытаюсь... взять вот эту штуку. Управили. Подожди. Ой, штуку. Как эту штуку взять, ты я не пойму. <связь> Ты с Поло сможешь ее подобрать? Так, ну-кась. Так, это прыжок. Что тут происходит? Да, блин, а можешь? О, о, о, о, РТ, РТ. Так, это что за болезнь? RT, мы можем ручками дрэгать. мне так объясни, а как внизу ее забрать? Аккуратно. Пошел отсюда. Все, я пошел. Так, пошел а подожди, а если... О, я упал и нажал РТ, смотри, я поднял ее. Так. Вы только что взяли учебное задание, за... держите его крепко, отлично. Если вы заблудились и пали духом, поищите такие пульты. При активации они дают инструкции от очень нужных до совершенно бесполезных. Да, капец. Если раз с вами нет пульта, то можно снова пасть духом, а может поискать способ решения головоломки. Так, ну ладно, так, мы идем. А подожди. Вот эту, а вот эту хрень по данным вообще нужна. Опа. Да для чего она? Иди сюда. Подожди. Ой, ой. Так. Во -во -во -во -во -во -во -во. Стой, стой, стой, стой, стой. А вот подожди, что? подожди, я пал духом. Не нажимай, дай мне пройти, все, спасибо. Сохранение произошло. А куда вот эту хрень нам нужна? Или она чистая? Да вот... вон туда, пошли, пошли, пошли, пошли, ты пошли. Чек меня. Отпусти. Я тебя за пузика держу. Отпусти, отпусти. Так, ладно. Да ты отпусти, подожди, что я схватил? Зач... Ну, да, это моя. Есть. Подожди. Мой подожди, чемодан. Своя есть, да. Вот, все, отлично. Во... Я пошел со своим Два парня. кнопочки. Идут на работу. Подожди, тут еще кнопочки. Вот, вот, вот наш офис. Открывай дверь. Ты что подожди. Что делаешь? Если я отпущу, я потеряю. О, вот Видишь, я отпустил, я потерял. Подожди, подожди. Забирай, забирай. Вот, все, отлично. Да, гос. Я потерял. Вон там еще есть. Подожди. Это босс, что он тут? Это э... не босс, это статуя нашего шефа Дулинда. Иди, у нас тут запасной выход. Чем он там занимается, это не важно уже. Так, ладно. Так, подожди, надо как-то... Подожди, подожди. У меня слишком... О, подожди. А можно? Что, это держать надо как-то? Оба, давай. до пять. Пока. Присосался, Подожди, подожди. Держи. О, все, мы открыли. Все, до свидания. Но они взлетать и никогда что-то там не удачи. Подожди, подожди. А, все, мы на следующей карте. Next. Смотри, а мы, оказывается, ликвидаторы аварии, что ли? Жесть. Подожди, я вижу урну. Может быть, что-то там есть, полезно. Подожди в урну. О, Куда? Подожди, она, она, дви... пошли. она, пошли она, она двигается, сделать? там дверь скрытая. Подожди, Потайная пошли. дверь. Да стой пошли. ты! Да отпусти мой хвост. Пошли. Отпусти Где мой хвост, день? его еще не пришили. Да подожди, я, я тебя сильнее. Да не надо меня. Тебя... захватить да, Хватит мой хвост, отпусти его. Подожди. Все, я пошел. Да куда Сам пошел, да? Уже меня не дожидался. Так, подожди. Что ты там с этой урной имел в виду? Я не знаю. Смотри, смотри, дверь, дверь. Видишь, дверь? Я же сказал. Понимаешь, видишь, в чем прикол? Двери какие-то. Да, Чтоб да. меня закрыл? открой меня. Подожди, а урна, это... подожди, а, куда а покатилась урна? Я не хочу ее отдавать. Все, Стой. моя. А подожди, давай блин. ее сюда поставим, может на пояс можно, может да. она поможет. Зачем? Зачем она? Даже я. Зачем Дожди, я хотел... она тебе поможет? Уйди как... отсюда. Да, блин, я не прыгну я хотел прыгнуть. Да елки! Да-да, я на нее это не Что станет зап... с дельфинчиком? Нет, все, я пошел в другую сторону. Подожди. Ну, нахуй. Ну, а, может быть, мо... да, да блин. Что я делаю с вагоном? Слушай, объясни. А Дверца-то открывается, круто. Че, ну, правда, да? Да, вообще огонь. Пошли Пошли за ручку. Да не надо меня открыть. Ты знаешь, куда я тебе поеду? Пошли! Нет! Подожди, а я остался, я тебя выкинул. Ой, блин. Кусок дерьма Слушай, упал. А я сразу за, за дверь упал. О, да, о -о. значит, нам все-таки туда надо. Пошли. Так, Слушай, я не пойму, как там, как там залезть-то ой-ой. А, а вот х, черт его знает. А может тут не надо залазить? Подожди, да надо? Может подожди, просто надо. А, вот так обойти вот здесь вот может Нет, дырка. надо? Может быть как-то можно проползти туда. А, -а, -а я понял, что нам надо. Давай, цепляй. Я один наверное этот вагон не оттащу. Ох, ио, хароны бабай. Давай, тащи. Бери двумя. Вот. Да я и так двумя держу. Так, так, подожди, стой, стой, стой, стой, стой, надо еще вот эту штуку. Опа, присосался Да ты мешаешься Кто из нас силач? Почему я его тащу, а ты как кусок говна там мечешься? Я тебя тяну О, смотри, что такое Так, тут опять дверь Ну-ка, погоди Все просто, нет? Нам нужно сначала нижнюю походу Нет, подожди, я и так могу А че ты две двигаешь? Как ты так? Вот так. А как мне теперь подняться? Никак. Никак. Нихрена тебе подниматься. Я на работе все. Отдай мою поезд. Ну вот и ставь себе поезд. Да блин, я себя. Задвинул. Куда ты? О, все, все, все, я его держу. Эйди, куда? Куда? Так, так, так, так, так, оп. А, о, ну поехали. Э, так о. куда же ты? Да, да, блин, я повис. Как Денис, повис там. Давай, давай. Подожди, не тебя. Зацепил? Не, не зацепил. А ты попробуй сдвинуть его. Подожди, я тебя за голову подниму. А, господи, как же! Куда, <смех> <мне> <смех> да залезай давай, прыгнуть. подпрыгни, подпрыгивать по повезет. <смех> У тебя плечи слишком широкие. Тебе... Да я упа- нет, ты меня чуть приспусти, я упаду. <смех> все, пошли, короче все вместе. <смех> Отпусти моего козла. Зауха, хотя зауха. <смех> <смех> кто, <смех> <смех> кто плохой? <смех> <смех> да нам туда, куда ж ты идешь то Куда куда, куда? куда? Куда? Куда? ты? Куда? Все, Всё. Отцепило твою голову. Как там надо? В какую сторону-то? Тянуть? Да хватит ты? меня! меня что зачем? Да, отойди тогда! Че ты мешаешь? Я как-то умудрился это все поставить, <с да? Походу все сломалось. Все, да. Ладно, по барабану я пойду так. Подожди, подожди, вот. Нет, так. нет я присосался куда-то. Нет, а чё она не так. едет сейчас? Потому что я так сказал, нельзя ей ехать было. Подожди, а может тут прыгнуть можно просто? Нет. Ну да куда ты? Вот, вот. Во-во-во, я просто прыгну и Смотри, оп. Ну да, я вижу. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Эй, стой, а стой. Пошли, стой, стой, стой, лестница все равно дурачок так стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, я я зачем-то решил. Ты танцуешь джигу-дрыгу. зачем-то <с> там тебя держишь. Тебе удобно там вообще? Че у тебя со второй рукой-то случилось? Я это... Давай, джига-дрыгу. О, о, о, о, смотри, смотри, смотри, я колбасит как. Оп, оп, оп. Опа. Опа, я А, я знаю, что нам надо сделать. Вот Опа пошли да я знаю что ее двигать надо я просто знаю куда нам потом забираться надо будет оба оба главное не упасть так погоди а как нам теперь забираться вот вот какая-то шелупень можешь ее поднять нет это знаю я знаю что это такое вот и мы уже брали может быть она нам поможет иди сюда можете толкать предметы ногами Поднимитесь на платформу. О, -о, о Предметы ногами можно. Может, лавочку можно? Как-то, подожди, стой. Давай лавку возьмем. О-о-о-о! Вообще огонь, смотри. Давай, ты берешь лавочку. Это лавку, как это думаю, раньше, тебя. в парках скамейки домой таскали. Ночью. Вот вопрос: это твоя задница такая же лавочка. Знаешь, что я сделаю? Я сделаю проще. Да давай, эй. 4. Да блин, она не, про... она не проходит. Я он даже. Ну, может, потому что я... ты дурачок? Кто так берет лавочку? Я дурачок. Голову чешу, смотри. Голову чешу. Одной рукой двигаю, другой чешу. Вот все, помоги мне лавочку то толкнуть, отказал. А ее надо в ту сторону или, может быть, ее надо... Нифига, давай туда ее. О, о, молодцы вообще и как мы забираться. Ой, Офисер! что ты, Уберись отсюда со своей лавочкой. Я в курсе, что ты одинок, но не до такой степени. Давай опускай лавочку обратно. Берись ты выше, господи. Что ты как с ней родной? Ты уже с ней все сделал, что хотел. Давай. Да подожди, подожди, стой, стой, стой. Я ее повернул обратно. Ты зачем меня задвинул? Я... Потому что я... ты нахрен не нужен. Подожди, подожди, подожди, подожди, стой, стой, стой, лавочка лавочка лавочка, стой, стой, а стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, вот, вот так берешь, вот так. Хрена! Обнимашки! Обнимашки! Да ты что ты делаешь? Блин, нельзя. Что-то мы не так делаем. Так, у меня вот интересно только одно. Джига-дрыга я. симулирую, что меня поезд сбил может быть Да это... блин водители <связывая> да блин дотянись ты что ж это такое -то? Подожди, я кажется придумал нам нужно короче как-то по-другому нам нужно все-таки вот обратно подожди речью. тут есть другая тема я её... а -а -а. А. Слушай, а что будет если я прокачусь я ж, в принципе да, да, возьму да, левел. Да, да, да. Magari. Давай, ты можешь меня пододвинуть. Дожди, вот эта дичь, которую мы поставили в виде чемодана, мешает. Вот забирай ее. Я ее не могу забрать. То ладно, хорошо, заберем. Я, тебя, могут... я тебя могу забрать. Пощели в жопу. Прыгай об стенку. Держась, подними, поднимитесь на платформу держась за стену. Но ну, это можешь, конечно, быть пиздешь. Нам же об этом говорили. Да нет, почему? Так, ладно. Только я вот одного не пойму. Ну ладно. Я сейчас выйду, оп, меня не задвинуло. Ну ка, иди, попробуй. Да, иди, иди, попробуй там. Иду, иду, иду, иду, иду. Я тебя сейчас буду толкать. Толкай, а толчок. Тебе, а тебе надо было ту хрень взять. Может быть, она. Зачем она мне-то там? Помогла. Господи, меня шатает. Все хорош. Так, а мне-то как теперь? О, отлично. А мне-то как? Так. Не знаю как. Не знаю. Я куда-то иду. Я Попробуй упасть. Упади. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. У! Где ты появишься, мне интересно. Я... оба, я к О, тебе. О, привет. Эх, все так просто. Да. А будет еще проще, пошли. Пошли. О, ты сам сообразил, что надо делать, да? Танец, танец, к нам приходит. Танец, танец. най най что это за танец-то такой? Уху! Да куда ж ты? Акуна матата! Ладно, беги, хрен с тобой. А че тут за дырка? Оба! Добежал! Да давай! Ах ты козю! Ты такой тяжелый это стал? Тумба -юмба, тумба юмба. Так это я когда с неба летел осадками пропитался. Так, подожди, подожди, подожди. Какими осадками ты там пропитался? До тебя там. Подожди, а нам сейчас получается, блин, нам вот тупо ездюти, ну надо подвинуть. По Да, Слушай, она не двигается, надо это помощь. Конечно, она не двигается. Она и не двинется, я более чем уверен. Там же поезд упал. А, а что делать? Надо да. другое делать. А, а может быть тогда и его сюда, тот вагон. А как мы на... А на него-то надо было запрыгнуть кому-то. Так... Да ты подожди трогаешь? ты, господи. Я хожу по острому лезвию. Битвы. Да, надо было, надо было на него... А что ты так на него не заберешься? Нет. Берешь, прыгаешь и забираешься. Да, конечно. Ладно, иди прыгай. Так, попрыгун. Давай, ты отсюда же должен попасть уже. Нет. Так, вот Все. Теперь главное не упасть. Давай. Давай, со скоростью звука. Оп, оп. <свист> <У -у -у. свист> Оба. Так, отлично. Так. Шаг. Тут... Давай. А чушь штат? Проходи. Ч ⁇ ша... шатает Так. Иду, иду Давай, сейф-зону. Оп-оп-оп-оп. Протыкивай. О, отлично. Next уровень, да? Пробую падать. Да, уже. Куда я? Подожди, а я на том же месте. А, все. Загрузка. Отлично, прошли. Пройдено. Я думаю, стоит, наверное, на этом остановиться. Да, и сбросить тебя нахрен. Нет! Да, в общем, это была игрушка Human Flat Fell. Будем пробовать пытаться проходить все это дальше. Ты маньяк. В смысле, я маньяк. Просто берешь, так, оп-оп-оп, оп-оп-оп, подожди, оп-оп-оп, и оп. А пройти не можешь. А ты сам решил. Я хотел а, подожди, я... вот это я лучше не буду выкидывать. Подожди, я это лучше не буду выкидывать, оставлю на следующую серию. Все, короче, всем удачи, всем пока. А мы пошли летать.